Виброцементный сайдинг кедрал на сегодняшний день является оптимальным соотношением фасадной отделки по внешнему виду, по долговечности и по стоимости. Если вы сравните э, характеристики, то поймете, что дешевле только металл и пластик, которых, которые не дадут вам прекрасного внешнего вида. А все материалы, которые вы хотите, чтобы были покрасивее и надежнее, они уже стоят на порядок дороже. Кедрал начинается стоимость от 1349 рублей квадратный метр и имеет гарантию 10 лет на цвет, очень просто монтируется хоть с утеплением хоть без, достигается прекрасный внешний вид тем, что можно сочетать несколько цветов в одну стоимость, то есть стоимость материала не зависит от цвета, в палитре кедрала 31 цвет. Монтировать можно как на металлическую, так и на деревянную обрешетку с утеплением или без, на любой тип стены. Особенно это важно, если вы дом строили долго, поэтапно, и у вас часть дома сделана из одних блоков, дальше там из кирпича, дальше из, из, еще из каких-то блоков. Часто мы такие дома видим, которые затем навесным методом закрываются таким фасадным материалом и выглядят намного дороже, чем они реально стоят. Это отличный материал, из которого вы можете сделать и цоколь, и подшивку крыши, подшивку свесов. Можно сделать оконные, дверные проемы им отделать, откосы. Фиброцементный сайдинг кедрал монтируется по принципу снова вентилируемого фасада. Это значит, что он крепится механическим способом на стену, и вы зачастую не зависите от времени года. У нас есть примеры, когда мы с успехом монтировали его зимой. То есть вы можете свою стройку планировать намного более гибко в течение сезона, чем если бы вы были привязаны к различным материалам таким как кирпич или камень клеевой или другие или штукатурка которые которые требуют определенной погоды определенной влажности палитра цветов кедрала прекрасно сочетается с популярными коричневыми желтыми крышами зелеными крышами то есть вы можете подобрать отделку дома под любой цокольный материал под окна под двери очень Большой простор для вашего дизайна и, опять же, без потери в цене. Обращайтесь в компанию Latitude, если вам нужен монтаж фиброцементно-сайдинга Кедрал из одних рук. И материал, и работа под ключ с гарантией качества, как на материал, так и на работу. Быстро, надежно.